Одна девушка спросила интересную вещь. И, к сожалению, тут не уровень вопросов-ответов, а это уровень такой очень серьезной глобальной проблемы. Она спросила простую на вид вещь. Почему мне всегда попадаются мужчины, которые меня отвергают или не ценят? И с одной стороны... Здесь, возможно, слышатся претензии к мужчинам. А с другой стороны, мы все-таки вернемся к формулировке «мне попадаются». То есть в ее жизни встречаются именно такие мужчины, которые пропадают, бросают, не ценят и тому подобного рода вещи. И, как я часто скажу, если это один человек, то это случайность. Такое бывает. Да? А если это мне попадаются такие мужчины, то есть это некая статистика. Иногда я шучу, что у людей два, это уже статистика. Соответственно, на то, чтобы это происходило в жизни человека, есть причины. Иногда некоторые специалисты работают с выборами женщины, и они начинают рассказывать и учить женщин, как выглядят успешные люди, как нужно правильно знакомиться, как нужно завоевывать, там еще подобного рода вещи. То есть они работают на личностном уровне, более того, судя по тому, что человек сказал, мужчины попадаются, то она достаточно популярна, она пользуется популярностью у мужчин, они с ней знакомятся, она с ними знакомится. То есть проблем, собственно говоря, в этом нет. Иначе бы мы по-другому формулировку слышали. А вот дальше начинается очень интересное. И тогда мы из личностного уровня переходим в семейный. В семейный это у нас папа и мама. И там есть чем заняться. Посмотреть как у нас с папой дела, посмотреть, как у нас с мамой дела, посмотреть, насколько мне вообще интересна семейная жизнь на примере моих родителей, посмотреть, как я отношусь к мужчинам в моей семье, как я отношусь к женщинам в моей семье. И дальше пошел родовой уровень. Родовой уровень – это как раз-таки семейно-родовые мифы, потому что... И мой любимый пример, когда я рассказываю, как работают родовые мифы и родовые проблемы. Когда на войне да, такое событие имело место в нашей истории, бабушка теряет мужа, и двух детей одна воспитывает. Мама разводится, двух детей одна воспитывает. Женщина разводится, двух детей одна воспитывает. Ее дочка разводится, двух детей одна воспитывает. То есть такая вот некая вереница, когда мы выполняем некую миссию под названием «Я люблю свой род и буду делать так, как в роду принято». Однажды я эту фразу сказала мужчине, на что он улыбнулся и сказал «Знаю, знаю, вы хотите сказать, что мужчины в моем роду ловеласы и алкаши». Но я же ничего не говорила, я понятия не имела в его роду, какие мужчины. Но многим людям нужно соответствовать именно этим стандартам. У меня хорошие для вас новости. То, что вы соответствуете этим стандартам, никак не обусловлено вашей родовой причастности, а как раз-таки только так называемой лояльностью рода. Поговаривают, что еще в Библии написано, сын за отца не отвечает. То есть каждый имеет право жить той жизнью, которую хочет. Но иногда нам кажется, что если я не брошу мужа и двух детей одна, не воспитаю, мама обидится, потому что я не выполнила миссию, mm -hmm. и я как-то отбилась от рода. Очень часто бывают нюансы у людей, у которых, например, в роду не было высшего образования, кто-то получает высшее образование, им очень неудобно, очень стыдно в этом роду, потому что они как выскочки. Они что-то сделали такое, чего другие люди не делают. Но это же эволюция. Рано или поздно придется подобного рода вещи делать. В той системе, которую я рассказывала, Перестали рождаться девочки и дочка, которая последняя, она родила мальчиков. Возможно, мальчики в этой системе будут более жизнеспособны, и они будут сохранять семью, и не только передавать фамилию. Как неудивительно, есть еще уровень. Это уровень исторический. И вот в этот уровень я попадаю тогда, когда... Мы говорим про некоторые страны, мы говорим про некоторые местности в России, где, допустим, были очень сильные бои. Великой Отечественную. У меня недавно было, было консультирование, и девочка была из Прибалтики, и там мы выходили на тему предательства, и там мы выходили на тему как раз таки пропадания людей из ее поля видения. Очень часто история, если мы возьмем геноцид каких-либо народов: это армяне, это евреи, это, возможно, еще какие-то народы. И тогда мы там будем выходить на исторический уровень. Для этих людей крайне сложно быть принадлежащим к своей национальности, к своему роду, потому что это опасная история очень часто. То есть народы, которые пережили геноцид, особенно если это недавняя какая-то история, как мы помним, концлагере для евреев – менее столетняя история, и тогда евреям быть опасно. И очень часто в консультировании именно этой национальности мы будем упираться в эти проблемы. Я вернусь к вопросу, а почему мне попадаются мужчины, которые меня бросают и ли не ценят? На ответ на этот вопрос я не знаю. Более того, он вам не информативен. А вот все, что я рассказала, как вы понимаете, можно убрать. И тогда в вашей жизни появится разрешение. Первое на счастливую жизнь, второе на семейную жизнь, и третье иметь тех мужчин, которых вам хочется. А пока мы задаем вопросы психологам, не работая с ними, это уровень хобби. Я с таким же успехом могу задать вопрос физику про э, квантовые частицы, про какие-то миры и тому подобного рода вещи. А, очень интересно, ничего не понятно, и информация, возможно, мне никогда не пригодится. Соответственно, проблемы есть два вида либо выдуманные, либо решаемые. Если человек решил, что, как мне одна женщина говорила, что так просто, вот вы прям вот так вот годовые проблемы, вековые вот так просто, ну так-то да, так просто, но это же надо делать, вот где сложно. Поэтому, если вам попадаются какие-то не такие люди, приходите, мы первое выясним, какие люди вам такие попадаются, каких людей из толпы вы выбираете, а второе, что с этим делать, потому что действительно иногда это совсем не те люди, которые нам бы хотелось. Я не видела людей, которые хотят мужчин, чтобы они были алкоголиками, чтобы их били, чтобы мужчины их не зарабатывали и там подобного рода вещи. Однако, однако, однако, мы живем в перекалеченной стране. И нам приходится с этим читаться на четыре уровня глубины. А Не тренинг по женской сексуальности, женской энергии и как правильно общаться с мужчинами. Это-то вы, слава богу, знаете. Вопрос дальше, что с этим делать.